Давайте начнем. Тема, я считаю, весьма и весьма актуальная после новогодних праздников сегодня. И напоминаю вам о том, что еще в декабре был анонсирован конкурс «Новое тело к Новому году» о том, каких достижений добились партнеры, используя систему ZenBody, на пути к тому, чтобы стать еще краше и здоровее. Вот Напоминаю, условия конкурса, мы ждали от вас описания рецептов Zen, ваших фотографий до и после использования системы и каких-то интересных идей применительно к системе. Но хочу напомнить вам, почему так актуальна эта система и немножечко сделать экскурс к тому вебинару, который, в принципе, у нас уже был, потому что, на самом деле, примерно четверть ваших вопросов во время скайп-линии относится именно к системе Zen Body. Поэтому, как говорится, повторение мать учения. Вы помните, что больше половины населения нашей необъятной Родины, к сожалению, страдает лишним весом, и треть женщины, четверть, даже, ну, пока пятая часть, но приближаемся к четверти мужчин, которые уже условно не могут называться здоровыми людьми. Для того, чтобы знать, что такое ожирение, нужно посчитать свой индекс массы тела. Привожу здесь мой пример. Вы берете ваш вес в килограммах, рост в метрах возводите в квадрат, делите одно число на другое, получаете цифру. Если индекс массы тела у вас больше 25, значит, к сожалению, у вас уже есть лишний вес. Больше 30 – это ожирение, а больше 40 – это ожирение третьей степени, или по-другому морбидное, или болезненное ожирение, которое является очень высоким риском заболеваний и даже, к сожалению, смерти. Поэтому, безусловно, все озабочены контролем веса себя в современном мире. А почему? Потому что, с одной стороны, жировая ткань нужна нам, жировая ткань нужна для того, чтобы запасать энергию, но... Мы сейчас больше, к сожалению, тратим энергию э, в эмоциональном плане, мы истощаемся эмоционально и умственно, но при этом наши мышцы практически не работают как надо. Именно они главный потребитель энергии. И всего лишь 5% лишних килокалорий могут давать до 5 килограммов жировой ткани в год в плюс. Поэтому согласитесь... Вроде бы мы переели немного, вроде едим, как обычно, новогодние праздники тому подтверждение, результат, к сожалению, встал на весы и увидел. Почему люди прибавляют вес в современном мире? Я поставила знак вопроса напротив пункта с наследственной предрасположенностью, потому что, с одной стороны, наши бабушки и дедушки не были сплошь с лишним весом, а мы, к сожалению, легко его набираем, с другой стороны, кто был, скажем так, на наших живых мероприятиях, слышали мои сообщения относительно так называемого генетического тюнинга. То есть то, что написано у тебя в ДНК, не обязательно будет читаться, как оно написано. Внешние условия очень влияют на то, что реализуется в жизни, и поэтому недоношенность является фактором риска ожирения, даже если в роду никто до этого не страдал лишним весом. Искусственное скармливание то же самое, потому что ребенок недополучит тот холин и инозитол, который есть в грудном молоке, а у нас на грудном скармливании в России дети, меньше половины детей получают молоко матери до 6-месячного возраста. Переедание, безусловно, это огромный фактор риска. И мы помним, что нужно потреблять более 600 граммов фруктов и овощей в день. У нас, к сожалению, это слабое место в стране. И избыточное потребление животных жиров тоже влияет на состояние здоровья. Вставлю восклицательный знак напротив пищевого поведения в семье, дорогие друзья. Помните о том, что вы являетесь примером для своих детей и внуков, и они бессознательно будут копировать вас, подражать тем, кого они любят. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос здоровым, следите за тем, что и как вы едите. Низкая физическая активность, безусловно, да, фактор риска ожирения. Четверть взрослого населения в России и СНГ недостаточно двигаются в течение дня. Скрытый голод. Голод мы помним с вами, что вроде мы, мы под калорием переедаем, но нехватка ценных питательных веществ сигнализирует мозгу, что еды не хватает, и аппетит повышается, и, к сожалению, настанет к холодильнику, опять есть продукты пустые по ценным питательным веществам. Ну и, скажем так, процентов 10 ожирения – это еще и заболевания эндокринные, гормональные. Это уже, конечно, полностью епархия врачей. Последствия ожирения перед вами – они многогранны, многообразны и, к сожалению, вызывают не только, скажем так, угнетенное состояние духа по своим внешним проявлениям, но и значительно подрывают здоровье. Мы знаем, что лишний вес напрямую связан с тихим убийцей диабетом. Поэтому, дорогие друзья, так важно подходить правильно к контролю веса. Вот почему Джанес предлагает именно системный подход, вы видите пункт «Баланс» на слайде. Здесь, кстати, изображена уже не система Zen Body, а ее, скажем, улучшенный вариант Zen Project 8, которого, честно говоря, я жду, потому что там есть еще один компонент Zen Time, но о нем я надеюсь, что мы сможем с вами поговорить к концу года. Итак, почему голодание или диеты не помогут закрепить эффект долговременно. Диета, с одной стороны, уменьшает поступление килокалорий, но и ценные вещества поступают в недостаточном количестве. К сожалению, у очень многих само слово «диета» вызывает своего рода эмоциональный стресс. Организм не любит ограничений насилия над собой, и аппетит повышается. Мало того, многие на диеты дают обострение хронических заболеваний, Плюс ко всему, временные диеты, как только вы прекратили себя ограничивать, вес вернется обратно. Да может вернуться еще и в большем размере, потому что и диеты, и голодание еще в большей степени замедляют обмен веществ. И к тому же голодание подвергает риску здоровья и даже жизнь в случае, если уже есть хронические заболевания. Напомню вам, дорогие друзья, что Zen Body это комплекс для того, чтобы сбалансировать обмен веществ, нарушенный, и целостно подходить к управлению весом. Первый компонент Zen Body Shape притупляет чувство голода и уже работает на нормализацию обмена веществ. Zen Body Fit активизирует обмен веществ, помогает сжечь излишнюю жаровую ткань. Zen Body Pro это, я считаю, вообще суперфуд настоящий и к тому же приводит. В тонус всю мышечную ткань помогает ее нарастить, образовать рельеф, что так важно, когда мы худеем, потому что э, мало просто сбросить вес. Нужно сохранить работающими мышцы для того, чтобы они продолжали э, активно потреблять калории, лишнюю глюкозу и использовать холестерин по назначению. Zen Body Shape, как вы видите, это капсулы, они помогают нам контролировать чувство голода и аппетит и поддерживать и уровень и сахара, и холестерина в крови, потому что у них очень интересный состав. Начну со второго пункта, это экстракт семян африканского манго, фактически э, компонент, э, скажем так, центровой в данном продукте, потому что он и подавляет аппетит, и содержит большое количество витамина С, и влияет на жировой и углеводный обмен, и э, действует и на центр Аппетита благотворным образом за счет своего влияния на лептин, на содержание в крови гормона жировой ткани лептина. Хром участвует в регуляции уровня сахара и холестерина, активизирует и выработку белка, и поддерживает работу сердца и сосудов. Холин, тот самый, про который я говорила, касательно искусственного вскармливания детей, он необходим и для э, нормальной структуры клеток, и играет огромное в транспорте жиров в клетку. Поэтому э, при недостатке калина жиры будут скапливаться в жире потому что клетки не смогут использовать их как источник энергии. Экстракт листьев зеленого чая, безусловно, один из, скажем так, топовых антиоксидантов. И напомню вам, что в данном продукте полифенолов содержится 98%. То есть это не просто экстракт листьев зеленого чая, а экстракт очень высокого качества. Мало того, вы видите восклицательный знак, который я отправила здесь, касательно того, что этот компонент очень хорошо работает при достаточном потреблении белка. То есть, конечно, вкупе с Zen Pro, -про, Zen будет отлично работать. Кетоны и малины усиливают чувствительность к инсулину и благоприятно влияют на жировой обмен. Инозитол тоже замечательный продукт и содержится в женском молоке. Он обладает и антиапевтическим действием, и тоже усиливает усвоение клетками жиров. Zen Body Fit вы знаете, это такие вкусненькие пакетики, честно говоря, постоянно у меня дочка даже просит дать ей попить, хотя это в принципе продукт безусловно для взрослых. Заембодифит помогает не только обуздать голод, но он налаживает обмен веществ, содержит незаменимые аминокислоты. Что это такое, я вам напомню. Дело в том, что аминокислоты мы можем получить из пищи, а часть из них наш организм может вырабатывать сам. Так вот, незаменимые аминокислоты организм наш не вырабатывает, мы можем получить их только извне. И посмотрите на замечательный состав, все эти аминокислоты помогают наладить обмен веществ замедленные обычными диетами и, собственно, самим лишним весом. А также части аминокислот играют своего рода тонизирующую роль, потому что являются сырьем для синтеза нейрогормонов, улучшающих настроение и, собственно говоря, даже память. А продолжим наше перечисление. Вы видите еще три замечательные аминокислоты, которые, вот первая, в частности, триптофан является предшественником серотонина, гормона удовольствия. Вот почему, наверное, люди, которые, скажем так, начинают заниматься своим здоровьем с помощью системы зонбоди, чувствуют себя значительно лучше. И также еще и яблочная кислота, которая участвует в обмене глюкозы и может увеличивать выносливость. Поэтому я вам, дорогие друзья, настоятельно рекомендую ZenFit обязательно сочетать с физическими упражнениями, потому что тогда вы вот этот прилив сил, который вы ощущаете с приемом ZenFit, направите в нужное русло, сжигая жир и поставляя его мышцам для переработки. Вы видите, что ZenFit работает вместе с Pro и ZenShade для повышения чувствительности мозга к лептину, и вы чувствуете сытость быстрее, едите именно то количество еды, которое нужно вашему организму. Посмотрите дальше. Zen Body Pro, ой-ой-ой, кто мне вернул обратно. Zen Body Pro, вы знаете, что это продукт, который служит нам для того, чтобы контролировать количество калорий, потребляемых нашим организмом. Потому что фактически с его помощью вы можете заменить один из приемов пищи. Он наращивает мышечную массу, потому что содержит протеиновую смесь, причем это высококачественный гипоаллергенный белок, также омега-3, 6 и 9 жирные полиненасыщенные кислоты, которые, как вы знаете, являются замечательным антиоксидантом, собственную пробиотическую культуру и пребиотики, то есть волокна, нужные как раз тем лактобактериям и бифидобактериям, содержащимся в Zen Body Pro. Еще там есть экстракт листьев стевии, поэтому те, кто спрашивает меня на скайп-линии, почему Zen Body Pro сладкий и не поправлюсь ли я от него, отвечаю нет. Стеви это натуральный сахарозаменитель, он фактически лишен калорий в сотни раз слаще сахара. Я очень люблю, например, Zen Body Pro шоколадный, и он содержит какао, как вы знаете, это и источник антиоксидантов, еще и источник гормонов удовольствия. Семена чии славятся своим противовоспалительным действием, а также помогают утолить чувство голода. И экстракт со сложным названием «лоухамго» тоже обладает противоспалительным действием. Почему здесь есть эти компоненты? Дело в том, дорогие друзья, что хроническое воспаление также способствует ожирению. И вот здесь я напоминаю вам слайд касательно микробной экологии кишечника. Люди с дисбактериозом, страдающим ожирением, не могут похудеть, еще и в том числе потому, что дисбактериоз поддерживает хроническое воспаление в кишечнике и в печени. и поэтому замечательное действие ZenPro связано еще с тем, что он направлен на нормализацию микробной экологии кишечника. А еще вы видите статью из очень авторитетного иностранного журнала «Гипертония», которая приводила исследования научные, доказывающие, что при дисбактериозе повышается вероятность артериальной гипертонии. Напомню вам, как пользоваться системой ZenBody. Две капсулы ZenShape вы принимаете перед основным приемом пищи для того, чтобы снизить чувство голода. Обычно большинство используют их утром и вечером, потому что вечером как-то хочется есть поменьше и не разгоняться на ночь. Ну а утром для того, чтобы способствовать нормализации обмена веществ. Зенфит я настоятельно рекомендую вам выпивать перед занятиями спортом, физическими нагрузками, потому что эти аминокислоты будут использоваться мышцами, как мы уже говорили, и применяется Зенфит за полчаса до еды. Обратите внимание на примечания, выделенные цветом, незаменимые аминокислоты. Активирует обмен веществ и стимулирует синтез белка в мышцах. Несколько партнеров спрашивали по поводу того, что у них на фоне использования системы Zen Body у кого-то повышалось давление, у кого-то повышалась частота сердцебиений, и спрашивали, не содержит ли система Zen какие-то нейростимуляторы. Нет. Эта система абсолютно безопасна с этой точки зрения, но именно эти аминокислоты, они за счет активации обмена веществ могут так действовать. А если вы практикуете физическую нагрузку, то аминокислоты будут тратиться по назначению. И даже сам производитель Теперь компания GNS Global, вы знаете, настоятельно рекомендует вам использовать физическую нагрузку для контроля над весом. Ну и вообще это просто полезно, вы знаете, полчаса физической нагрузки в день продляют жизнь вашим сосудам и сердцу и служат в качестве достаточной нагрузки для того, чтобы сжечь лишние жировые отложения. Зенпро вы можете принимать. Или вместо приема пищи, если, скажем так, аппетит повышен, вы понимаете, что в калориях надо себя ограничить. Или после тренировки, для того, чтобы быстрее восстановить мышцы, отлично подходит к последнему приему пищи. Для тех, кто, допустим, поздно ложится и понимает, что на ночь есть не очень-то и разумно. Обращаю ваше внимание тоже на контрастные сноски, Дело в том, что э, есть определенные требования к потреблению белка для людей, которые не занимаются тяжелым физическим трудом в норме нужно потреблять где-то 0,8 до грамма белка на килограмм веса в сутки. То есть для мужчин это примерно от 65 до 117 граммов в сутки в зависимости от веса, у женщин от 58 до 87-90 граммов в сутки. Если вы занимаетесь фитнесом, нормы потребления белка возрастают. И доходит до 1,8 и даже до 2 граммов на килограмм в сутки. Но нежелательно все-таки превышать 2 грамма. То есть при весе 80 килограмм, допустим, потреблять белка дополнительно при занятиях фитнесом нужно там, от 100 до 160 граммов. И люди, страдающие хроническими заболеваниями почек, особенно там, начинающиеся почечной недостаточностью, должны белок ограничивать, их врачи об этом предупреждают. Поэтому если вы э, применяете ЗНПРО, нужно рассчитывать э, этот белок в составе питания в целом. Еще раз напоминаю вам, что для сжигания жира требуется на 15-20% больше кислорода, чем для горения глюкозы. Поэтому все-таки активная физическая нагрузка, жизненная позиция активная здесь очень важна для того, чтобы эффективно контролировать свой вес. И напоминаю вам также, что алкоголь более калорийный, чем сахар, почти такой же калорийности, как жиры. Поэтому, если вы хотите добиться контроля, Безусловно, нужно все-таки отказаться от алкоголя или трясти его к вот минимальному минимуму. Да? И, естественно, курение замедляет обмен веществ, вызывает спазм сосудов, то есть снижает поступление кислорода к тканям, поэтому отказаться от курения, безусловно, надо для того, чтобы сохранить свое здоровье. Касательно нашего конкурса, дорогие друзья, переводим, переходим от лирического вступления к, собственно, самому интересному. Я указала красным цветом финалистов с моей точки зрения, которые показали интересные результаты, сейчас мы их рассмотрим, а также мне понравилось два оригинальных рецепта, поэтому почет финалистам. Давайте посмотрим. Игорь Дашиев, «Прошу любить и жаловать», его достижение это потеря 15 килограммов веса и 12 сантиметров посмотрите, как, собственно говоря, хорошо Игорь стал выглядеть, он в замечательной физической форме. Он предлагает нам, да, да, да, вот Наталья, я согласна с вами. Игорь предлагает нам на завтрак после утренней зарядки использовать «Зенпро» в качестве ингредиента для своего рода коктейля, в котором содержится еще 100 граммов нежирного творога, 3 литров нежирной закваски и 1 средний банан. Все это он смешивается в блендере. Я думаю, это очень вкусно. В течение дня он использует ZenFit за 30 минут до приема пищи перед утренней зарядкой, вечером за полчаса до ужина. И по 2 капсулы ZenShape за час до утреннего и обеденного приема пищи. И вот мы уже с вами говорили. Немножечко хотел бы прокомментировать. Результат у Игоря действительно потрясающий. Так держать, Игорь. Несколько ремарок. Все-таки снижение веса было действительно очень серьезным. Я все-таки не поняла, Игорь, за какой период времени это было сделано. Действительно ли за месяц, как заявлено, или вы начали эту систему несколько ранее, потому что если это произошло там за месяц-два, это все-таки достаточно быстрый темп. И у тех, у кого есть хронические заболевания, помните, что нам нужно достичь нормализации веса, но темп здесь играет не такую важную роль. То есть главное, чтобы была тенденция. Если есть хронические заболевания, то здоровое, скажем так, снижение веса должно не превышать 5-6 граммов в месяц. Ой, килограммов, извините, пожалуйста. И также напоминаю о разумном потреблении белка. В коктейле Игоря белка по расчетам вот на утренний прием пищи содержалось 47 граммов для Игоря при интенсивных физических нагрузках, а я явно вижу по мышцам, что он действительно хорошо занимался своими мышцами, это где-то примерно 140 граммов в сутки. То есть, соответственно, нужно учитывать остаток белка и разумно распределить его в течение дня, чтобы не нагружать почки. Что касается ZenFit, я бы посоветовала Игорю ограничиться приемом ZenFit в первой половине дня. На ночь все-таки не очень разумно его применять, потому что ваши мышцы ночью не будут работать, они будут отдыхать. То есть э, лучше зенфит принять в первой половине дня или перед физическими нагрузками вот, за полчаса. А зенпро, допустим, использовать вечером как своего рода и помощь в нормализации флоры и помощь в, э, скажем так, строительстве мышц, опять-таки, пока вы спите. Посмотрите на следующий замечательный результат. Это Сергей столбов или столбов, извините, если неправильно ставлю ударение, минус 7 килограммов в весе, минус 16 сантиметров в талии. Обратите внимание, что вот в данном случае я считаю, что это замечательный результат еще и потому, что у мужчин отложения жировые на животе это для врачей, скажем так, своего рода сигнал высокого сердечно-сосудистого риска. Потому что вот этот вестеральный жир Жир, вот, который окружает внутренние органы на животе, он активный, он выделяет провоспалительные вещества, он является фактором риска атеросклероза. Поэтому Сергей молодец, 10 баллов. Он предлагает подъем в 5.30 утра, затем занимается комплексом энергетической гимнастики, йоги, в 7 часов у него коктейль ZenFit и две капсулы MenShape, потом завтрак. В 11.30 второй завтрак коктейль Zen Pro, перед обедом у него Zen Fit и две капсулы Zen Shape, потом обед, затем комплекс упражнений опять, в 4 часа коктейль Zen Pro, потом ужин и отбой. Молодец, Сергей, мне очень понравился ваш результат, это действительно хороший продуманный режим. И посмотрите, положа руку на сердце, Сергей в октябре выглядел лет на 10 старше. И посмотрите, как хорошо он выглядит сейчас. То есть это другой человек. Наверное, Сергей вас на улице не узнают, когда встречают. И это действительно эффективное решение и очень сбалансированный результат с медицинской точки зрения. Я предлагаю вам, поскольку результат достигнут Зенфита ставить для приема перед обедом. То есть, где у вас будет комплекс упражнений и незаменимые кислоты будут востребованы для улучшения и тонуса мышц и наращивания мышечной массы. В остальном в целом я довольна, я думаю, что вы тоже. Посмотрите на Раджана, он тоже пришел в хорошую форму. Явно видно, что он немножко веса сбросил но, к сожалению, он не написал их о своих достижениях, мышечный рельеф все-таки у него улучшился, это явно, но я думаю, что ему еще есть над чем работать. Мне понравился рецепт, собственно, сам, он предложил шейк из ананаса со шпинатом, то есть, скажем так, еще и содержащий и растительные волокна, он на две порции предлагает два пакета Zen Body Pro замороженный ананас, банан, шпинат, апельсиновый сок и в добавок еще четыре капсулы финити и лед. Скажу вам, что Fini очень действительно интересный вариант, потому что еще и есть заряд дополнительных нутрицертиков, которые работают на восстановление клеточных структур. Но я бы, наверное, ограничилась двумя капсулами все-таки. Вот. ну разве что вот я так понимаю, что он рассчитывает на двоих. В принципе, такой вариант вполне приемлем. Потому что Finiti можно принимать и во время, и после еды. То есть можно действительно добавить его в такой интересный микс. Назвала данный рецепт от босса лидер Это мое название, извините, Влад, если что. Мне он очень понравился на самом деле. В рецепте вода, Zen Pro шоколадный и два пакетика резерва действительно я думаю очень питательно вкусный напиток я попробовала мне тоже понравился действительно отличная доза и антиоксидантов то есть те кто живут в крупных городах вы знаете что вы подвергаетесь воздействию загрязнителей и воздуха каждый день поэтому это очень хорошее решение для всех нас я бы на свой вкус ограничилась одним пакетиком резервов, то оставила на следующий прием пищи. Но, в принципе, такой вариант действительно очень интересен, и вы можете его попробовать. Показываю вам рецепт от Натальи Тихомировой. Она уже находится в форме, поэтому в принципе ей ничего не нужно было сбрасывать. С медицинской точки зрения можно даже было бы, наверное, один килограмм на метр квадратный набрать, но у нее очень сбалансированный рецепт для поддержания формы. ZenPro с молоком и бананом действительно вкусный коктейль. Наталия как фитнес-инструктор знает, что советует, так что тоже вам рекомендую к применению такой интересной свойства для тех, кто уже достиг формы, где можно уже скажем так, не так строго следить за калориями. Жанна Платонова предложила рецепт не совсем по теме, но вот не смогла я пройти мимо. Это рецепт чизкейка, я думаю, что вы сможете его найти на страничке в Фейсбуке, где, собственно говоря, ZenPro входит в состав, в рецептуру. Еще не пробовал этот чизкейк, но рекомендую вам его в качестве варианта полезного и вкусного десерта. Итак, я считаю, что самый эффективный результат с точки зрения пользы для здоровья и, скажем так, улучшения мышечного тонуса и сжигания жира и наращивания мышечной массы достиг, достигнут Сергеем. Насчет самого интересного рецепта я все-таки воздержалась пока. Мне кажется, что вариантов было недостаточно. Я бы, наверное, присудила даже победу Владу, но поскольку он наш скажем, босс он в конкурсе, к сожалению, не участвовал. Наверное, Влад даже сам этим расстроен. Так что, дорогие друзья, я все еще жду ваших вариантов идей и предложений. Как говорится, награда еще ждет своего героя. Большое спасибо за внимание.